Сегодня отвечаем на популярный вопрос подписчиков. Как погасить быстро кредиты и долги с помощью торгов? Первый вариант – использование кредитных средств или средств знакомых и родственников для выкупа и перепродажи имущества. Именно прибыль, разница полученная после перепродажи – кратчайший способ покончить с долговой ямой. Но есть и менее очевидный способ. Лучший вариант – это погашение кредитов с помощью покупки дебиторской задолженности. И это самый оптимальный вариант при работе с банками. Важная деталь – нужна такая дебиторка, которая удовлетворит условия кредитора. А вот разбор специфики – материал отдельной статьи. Подробно об этом мы рассказываем в наших видеоуроках. Друзья, если есть вопросы о покупке имущества на торгах,